интересно спасибо Здравствуйте. почему когда одновременно происходит несколько событий в одно время ждешь ждешь неделю никто не звонит а потом в раз и в несколько человек и все важные это вся про это все проблема которая связана вот с чем человек обычно когда думает о чем-то то он мечтает в одну точку ой мне позвонят и у меня это получится у меня это получится это все происходило в одно время в одной точке если вы мечтали в одной точке, то и позвонят все в один день. Вообще, я хочу вам сказать, для того, чтобы мечты ваши сбывались, меньше мечтайте. Я говорю это серьезно. Обычно женщины склонны, да и мужчины склонны делать так. Нужно подумать, нужно помечтать, нужно вот об этом подумать. Да не нужно думать. Решили, делайте. А не делайте, тогда и не думайте. Вспомните первую ступень моей школы, я об этом очень часто говорю.